Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня четверг, 16 февраля 2024 года. Название было «реванш», но что-то тут пошло не так, и телефон исправил на ревность. Ну, ревность так ревность. Почему я решил назвать, вернее, жажда реванша. Почему я решил назвать свой фирменный так? Потому что то, что сейчас продолжается, я имею в виду войну в Украине, это со стороны Путина. В том числе и жажда реванша. Но для этого нужно вернуться в 91 год, в путь 91 -го года. В августе, вы помните, три дня, которые потрясли мир. И тогда, собственно, советские все эти структуры, включая КГБ, провалились. И я так считаю, что приход Путина к власти, это... Один из символов вот этого реванша спецслужб, в частности КГБ. И поэтому сейчас мы говорим о том, что в принципе России правят силовики. И главный силовик это, естественно, Путин. Это один аспект. Второй аспект ⁇ это жажда реванша в том, чтобы вернуть советский строй только на новых. Рельсах и сделать перезагрузку Советского Союза, сделать так называемый Советский Союз 2.0. Это тоже такая утопия, и то, что сейчас происходит в Украине, это тоже часть этого сценария, чтобы каким-то образом объединить бывшие территории огромной страны и подчинить, ее, подчинить их России. Мы видим, что это не получается, и тут можно вспомнить знаменитый такой лозунг, который уже стал мемом, можем повторить. И я могу сказать, что повторить Россия не может и не сможет. Давайте попытаемся разобраться в причинах, почему Путину так важен вот этот советский, вернее псевдосоветский строй. Потому что сейчас уже речи не идет о каком-то социализме. Или о чем-то подобном Сейчас вот такой вот дикий капитализм Россия, он вообще очень дикий Потому что никакого отношения к цивилизации не имеет Кучка богатых людей захватила власть И все недра, которые по конституции принадлежат людям И таким образом правит Так что к социализму это не имеет никакого отношения. Но что хочет Путин и его окружение, это действительно подчинение бывших советских республик, ну за исключением, естественно, Прибалтики, хотя Прибалтика тоже входит в планы России. Но из этого ничего не получается, потому что влияние России уже не то, вернее, можно сказать, что совсем никакого влияния нет на постсоветское пространство. Это можно привести здесь в качестве примеров ту же Грузию, Казахстан, вообще всю Среднюю Азию, Молдову и так далее. Но Путин упорно продвигает эту идею и вот эта ностальгия по Советскому Союзу, которая культивируется в России, соответствует этим чаяниям, потому что люди вспоминают молодость. Как было хорошо, беззаботно, не было безработицы и так далее, и тому подобное. И хотели бы вернуться в это же состояние, но, как известно, два, дважды войти в одну реку нельзя. Так что ничего из этого не получится, из этой из затеи. Но эксплуатация вот этого образа, молодости беззаботности, как я уже говорю, вот главное слово это беззаботность, что верили в завтрашний день, как было все замечательно, хотя это неправда, потому что было не замечательно, было полно проблем, в том числе и среди... главная проблема это была конечно, дефицит продуктов питания, и не только продуктов питания, одежды, обуви и так далее, то есть это полностью перечеркивает вот эти все воспоминания радужные, и сколько люди проводили в очередях, можно посчитать, это просто космическая какая-то, астрономическая сумма. И я вот в прошлый раз уже говорил, сейчас еще раз повторю, что благодаря пропаганде нам рассказывали, как мы отлично живем. Но в прошлый раз я говорил о пропаганде направленная на запад то есть не на запад на нас о западе о том как жили люди на западе об этом я говорю а сейчас я поговорю немножко о том как нам рассказывали как жили мы помните было такое понятие соцреализм литературное и как кто-то остроумно заметил, не помню сейчас автора, но очень остроумно, что соцреализм это, когда пишут, как должно быть, а не как есть на самом деле. То есть локировка действительности, помните, такой был термин. И в Советском Союзе это было сплошь и рядом. И если были какие-то мелкие недостатки, если какой-то был филитон, то там конкретно назывался директор какого-то завода, то есть было имя, фамилия и отчество любой Беды. И, и ни в коем случае никто не обобщал, что это общее э, какое-то явление Нет, это конкретный, э, произошел инцидент на какой-то фабрике или на каком-то заводе Вот такой-то э, директор завода или старший инженер виноват Вот приняты меры, все хорошо так. И никто не углублялся э, в то, что это в принципе э, общее явление Это не какие-то какие единичные случаи и э, никакой критики особо не было вот, до начала перестройки. Все э, шлифовалось, все заглаживалось. Не, и, так, вот, такое ощущение, что мы жили в каком-то идеальном, таком, э, придуманном мире, беззаботном, как я сказал. Вот эта беззаботность, это был просто лейтмотив э, жизни. А в Советском Союзе было полно проблем, э, в том числе и межнациональных, и э, кстати, вот эти все анекдоты про русских украинцев, не буду называть другими словами, существовали и тогда, и было такое неприятие. И что самое главное, и это проявляется сейчас, что люди, которые жили в Российской Федерации, то есть РСФСР, так скажем, ну, условно, России, советской России, так скажем, они всегда относились к другим республикам свысока. Вот такое было пренебрежение, такой снобизм был. Вот мы, косточка такая белая, а вы уже младшие сестры, братья и так далее. И это было и тогда. И сейчас это тоже проявляется по отношению к Украине, потому что Россия считает, что она должна учить, как жить, Куда ходить, с кем дружить и так далее. Это очень такой советский подход. И Путин совершенно не понимает, что с Украиной произошло за эти долгие годы постсоветский. Я уже говорил, еще коротко повторю, что Украина пошла совсем другим путем, чем Россия. Противоположным. Она пошла путем декоммунизации и так далее. Переименование улиц. Отказ от этих всех советских памятников Символов и так далее Россия наоборот законсервировалась В любой город поедете, Там до сих пор стоит памятник Ленина Непонятно зачем, что он символизирует И вот такой вот застой В этом плане И Путин не понял еще в 2004 году И так далее, что Украина Пошла В сторону Европы В сторону прогресса и развития И таким образом Получилось два пути. Один застойный, это российский, который никто, собственно, не хочет принимать, кроме самой России. И западноевропейский, вообще просто западный. И вот это противоречие все и определило. И, кстати, при Петре Порошенко даже в Конституцию было записано, что Россия, э, не Россия, а Украина выбирает европейский путь Развитие, это закреплено конституционно. Так что попытки России как-то расшатать лодку, это вся история с этими так называемыми республиками ДНР, ЛНР, это действительно попытка создать какой-то анклав внутри Украины. Потом они хотели провести своих, ну, собственно, и провели своих пророссийских активистов и расшатывать ситуацию, потому что они так мыслили. Значит, две области ну, отделились, в кавычках. Потом другие скажут, а мы тоже, собственно, еще мы рыжие. И, кстати, хочу напомнить, что в этих так называемых Минских соглашениях было написано, что эти Области будут обладать каким-то особым статусом. С какой стати им особый статус, чем они это заслужили. И вот таким образом, Россия, ну когда я говорю Россия, имею в виду Путин, хотели Украину каким-то образом вернуть в русло. Я все время цитирую слова бывшего вице нет, он сейчас вицеспект, не знаю. Толстого Петра Толстого, который сказал, что это младшая сестра, она заболела, ее надо полечить. Но вот сейчас видите уже дошло до оперативного вмешательства, если мы говорим медицинскими терминами. То есть вот заблудшая такая овца не туда пошла, надо ее силой вернуть. Причем вот это забывают по пословице, что насильно мил не будешь, так что непонятно, почему Россия пытается притянуть к себе Украину, которая давно уже пошла другим путем, и к России с каждым часом испытывают все более негативные какие-то эмоции, потому что нельзя насильно тянуть людей туда, куда они не хотят идти и не собираются. И, как я уже говорил, еще повторю, что Россия не может миру продемонстрировать какой-то, так называемый, свой путь развития, альтернативный, чтобы он кого-то, просто заинтересовал и понравился. Вот этот так называемый пресловутый русский мир ничего хорошего не несет. И вот скоро исполнится уже год войне. И мы видим, что, собственно, Путин ничего, ничего не добился, ничего не достиг. То есть победа очень локальная и скромная. И вот интересно, что он 21... Числа скажут. Думаю, что как-то это все красиво в красивом фантике это все преподнесет. На самом деле ситуация аховая, но вот как многие говорят, что Путин не может уже соскочить. Он уже на эти рельсы стал и все. И вот пока он не расшибет себе лоб, ничего не произойдет. Вот как раз появилась недавно информация о том, что он пользуется бронепоездом. Да? Сразу ассоциация, что наш бронепоезд стоит на запасном Пути. и вообще кажется Путина мания величия такая вот он себя равняет с историческими такими личностями как Петр Первый или еще кто-то не знаю Иван Грозный Сталин может быть Ленин нет Ленина он не любит Сталин или еще другие политические какие-то лидеры но он не дотягивает по разным критериям. И вот то, что он считает, что Украина, Россия это одно и то же. Это просто не то, что заблуждение. Это просто бред, который не соответствует действительности. Есть да, родственные, родственные культуры, языки, менталитет. Хотя украинский менталитет частично отличается от российского. Но говорит, что это одно и то же. Это все равно что сказать, что испанский язык похож на итальянский. Да, похоже. Там Грация, тут Грация. Значит, это одна, один язык. Ну, куда мы, куда мы дойдем с такой логикой? И э, вот это э, бред о том, что вот наши люди. есть, Что значит наши люди? Есть действительно русскоязычные, есть украиноязычные. И вот эта языковая проблема, это, конечно... Э, она затянулась на долгие годы, потому что за 30 лет ее можно было уже решить конкретно. И э, отсыл к тому, что вот в той же Швейцарии есть два или три языка, или в Канаде э, франкоязычная, ру, э, русскоязычная, русскоязычная тоже есть, Канада там тоже полно русскоязычных. Я имел в виду англоязычная Канада, э, и вот так вот все нормально, и... Дружат и ладят и все. Но э, понятие государственного языка никто не отменял. И э, в Украине просто эти процессы затянулись. Э, если вспомнить исторически, Чекучма обещал дать русскому языку язык второй, э, второго языка в государстве. Э, вот Особенно на востоке Украины, где исторически так сложилось, тоже неправильно совершенно сложилось так, что э, русский язык главный. А украинский второй, вот это, кстати, оборотная сторона так называемой национальной политики СССР. Когда национальные республики, вместо того, чтобы там был главным язык их, был главный русский, а второй язык, так скажем, мягко, скажем, затирался. И если бы этого не произошло, то все, все бы жители Украины знали бы свой язык и владели бы им отлично, то есть в совершенстве владели бы украинским языком. Ну вот я, например, учил. И сейчас я не могу свободно говорить, потому что не хватает ни практики, ни лексикона и так далее. То есть это совершенно ненормальная история была с языком, но там тоже поторопились, не подготовили материально-техническую базу, ни учебники, ни словари, и вот сказали, завтрашнего дня все разумовляемые украинскую мову. Так не бывает. Это должен быть переходный период, и статус украинского языка, русский язык, действительно мог быть бы тогда, тогда может быть вторым, но сейчас уже об этом нет речи. Сейчас уже русский язык, для Украины это язык вражеский язык оккупантов, как бы это неприятно не звучало для э, россиян. И э, сейчас трудно представить, сколько лет, сколько поколений должно смениться, чтобы э, к России как-то изменилось э, отношение. И э, чего добивается Путин? Это уже известно. Он хочет просто не то, чтобы подмять Украину, а уничтожить как государство сделать частью России, то есть это будет какая-то часть, это может быть республика, это может быть еще что-то, но не важно, но самое главное, что это будет не Украина, это будет уже часть России, естественно, Украина к этому относится отрицательно и не может допустить такого, и это касается и в том числе и Крыма, так что эта война действительно может затянуться на несколько лет, но у России нет такого мощного экономического ресурса и военного ресурса. Так что я надеюсь, что все-таки это не займет очень долго времени. Все опирается, естественно, в оружие со стороны Запада, который помогает повсеместно Украине. И Россия сейчас столкнулась с тем, что она осталась практически один на один с цивилизованным миром. Пусть меня извинят народы Африки. Я имею в виду Европу, Америку и так далее. А что касается Кит... Китая, ну вы скажете, вот Китай со союзник, партнер России. Но я не вижу, чтобы Китай так активно поддерживал Россию. И китайское руководство очень осторожно это касается и Северной Кореи и так далее. Но тренд такой, мы видим, что Россия оказалась изгоем оказалась маргиналом в этой всей истории, и э, самое главное, что если действительно Путин готовился несколько лет к этому, э, почему не подготовил, э, не поселил соломку, почему не подготовил экономику России, почему все, э, все, все передавая технологии, все э, идут с запада, и Россия не может даже Ничего взамен предоставить. Кстати, меня всегда занимал такой вопрос, почему в России нельзя было создать автомобиль конкурентоспособный. Все страны такие. Ну, смотрите, Корея, Франция, Великобритания, Германия. Что еще там? Даже Польша, Италия. Везде есть автомобили. Но почему-то российские автомобили не пользуются никаким спросом и вообще, как я уже сказал, неконкурентоспособны. Это касается не только автомобилестроения, но и других отраслей. И Россия вообще давно уже Находится э, на запятках, так сказать. Но сейчас, вот благодаря санкциям, Россия почувствует все, в кавычках, прелести жизни. Потому что, куда ни плюнь, куда ни глянь, везде была зависимость. И уже, если в сельском хозяйстве, э, корма там, или что там еще, э, все западные. Ну что, у вас уже кормов своих нет? Я не понимаю. Это, то есть, э, дошли до ручки. И, с одной стороны, вот так вот они говорят, что мы не хотим зависеть от Запада, но сами вы ничего не создали, и пока это произойдет, это должно занять несколько десятилетий, чтобы что-то создать свое, и потом еще не факт, что это будет конкурентоспособно. Ну вот, мне понравилась новость относительно недавняя, что так как нельзя издавать иностранные книги, то теперь они будут выходить в пересказах. Это мне напоминает старый очень анекдот, но он прямо ложится в эту новость, когда встречаются два друга и говорят, ну вот, Битлз, Битлз, ничего особенного картавят, фальшивят, кривляются. Он говорит, а ты что, слышал их? Нет, мне больше напел. Вот так мы будем, вернее не мы, а они будут получать информацию через какого-то условного Мойша, который будет это все через себя пропускать. И сейчас вообще воровство, там это, по-моему, можно даже внести в уголовный кодекс, что воровство, интеллектуальная собственность не является преступлением. Даже поощряется государством Вот недавно Медведев написал на этот на эту тему пост, что это все замечательно, как можно воровать. Но это такое свойство России. Помните, кто-то написал, ворует, да, если проснуться через 300 лет, все равно ворует. И это касается и, собственно, коррупции, о которой я тоже часто говорю, которая никуда девается. И сейчас, вот, кстати, во время войны тоже кто-то нажился на военном обмагировании с завышенными Ценами. Но опять же, если бы это был цивилизованный мир с конкурентными борьбой, то если есть такая цена, есть другая цена, то люди бы купили по меньшей цене, потому что никто не хочет переплачивать. Но так как это монополия, то сказали, вы хотите, хотите одежду, покупайте по такой цене, а другой цены не будет. Вот и все. И вот это... Это чисто совковость, когда есть монополизм. вот то же самое было с Газпром. Есть монополист, который думает, что он может диктовать своему миру какие-то условия. Чем закончилось? Шиком. Провалом полнейшим. Вот. И еще, еще тут природа сыграла против Путина. Потому что, как говорил поэт, у природы нет плохой погоды, и сейчас хорошая погода, тепло, плюсовая температура, так что.. И здесь облом. Но давайте вернемся к военным действиям. Сейчас все немножко так напряжены, ждут контрнаступления. Причем контрнаступления и как с этой стороны и так с той стороны. Но у России, как я уже сказал, очень маленький диапазон. И сейчас, если будет привлечено новое пополнение, то это ничего не исправит. То есть их убьет и все. Так что вот эти планы, вот эта жажда реванша ни к чему не приводит. И самое главное, что в чем прочитался Путин, в том, что он читал, что вернее как считал, ему докладывали, что настроение. В Украине в основном пророссийские, встретят хлебом солью, красной ковровой доброжкой, цветами, улыбками и так далее. Ничего не произошло. И вот это непонимание того, что к России давно уже отношение такое плевое и нехорошее. И это, кстати, результат вот этой пропаганды, которая на протяжении восьми лет лилась и продолжает литься с российских экранов, где э, говорят про Украину гадости, э, хотя они пытались как-то отделить, что это мы говорим о руководстве, а в принципе к украинскому народу монументу. Ну, не получается так отделить. То есть, когда вы говорите, вот такие они там, нацисты, бандеровцы и так далее, э, ничего хорошего из этого не происходит. И э, поэтому удивляться не приходится, что отношение украинцев к россиянам резко отрицательно. Это касается и сноса памятников, и переименования улиц, вот этих всех революционных деятелей э, и так далее. Так что э, здесь... Э, как я уже сказал, дорожки разошлись коренным образом, то есть противоположно. И россиянам непонятно, почему они, украинцы, переименовывают улицы, площади и так далее. Или почему, например, убрали, был театр, вернее, почему он был есть, потом, я не знаю, наверное, перейдет на украинский язык, театр русской драмы в Харькове моем родном был имени Пушкина. Сейчас Имя Пушкина сняли. Может быть, это перегиб. Может быть, это неправильно. Но в данном контексте, конечно, злость переходит с Путина на Пушкина. Это, это, это понятно. Потом, может быть, пена осядет и как-то отношения изменятся. Но сейчас отношение к русскому языку, к русской культуре совершенно другое. Но в мире, естественно, такого не происходит. Идут спектакли, балеты чайковского и так далее ничего тут такого нет хотя вот например она не за свои за свои э, мысли или со, за свое мнение пострадала вот у нее сейчас карьера не очень хорошо складывается но тут надо помнить известный лозунг с кем вы мастера культуры она в общем начала метаться Сначала она поддержала потом она выступила против но как говорил мюллер отказ от своего мнения дурно пахнет но вот это, это тоже любимая история Путина, вот отмена культуры, что так и так, вот к русским отношениям на Западе плохое. А, а почему должно быть хорошее? русский сейчас, ну русский, я имею в виду, россиянин, равняется агрессору, и ничего тут не поделаешь. И, естественно, будущее Европы никто сейчас с Россией не связывает, потому что вот сейчас... Начинается конференция по безопасности в Мюнхене, и ее руководитель сказал, что России нужна депу... депутинизация. Очень хорошо и правильно сказано, и о чем я тоже часто говорю, что очень важно, кто придет на смену Путину. Если придет какой-нибудь Путин-2 или Путин-3, то ничего коренным образом не изменится. Россия должна, конечно, вернуться в лоно Европы. И стать частью Европы. Но для этого нужны тоже предпосылки. Так же, вот как для Украины, чтобы вступить в Евросоюз, нужно соответствовать определенным э, критериям. А иначе э, нет. И э, Россия, на, на далекую перспективу, естественно, э, если она не хочет дальше маргинализироваться, и становиться изгоем, и вот так вот э, двигаться в, в сторону Кореи, я имею в виду северной или еще каких-то диктаторских режимов, то, естественно, она должна думать на перспективу. Но для этого должно произойти изменение сознания в обществе. К сожалению, за эти долгие годы гражданское общество так не было сформировано, оппозицию выдавили или посадили в тюрьму, остаются отдельные только... Представители, к сожалению, раздрозненные, и э, на теме войны тоже много очень дискуссий, много очень споров э, про хороших русских, плохих русских, надо было уезжать, не надо было уезжать, кто прав, кто не прав, здесь вот постоянно идут вот эти дискуссии горячие. Так что э, очень сложно э, будет потом э, как-то прийти к к общему мнению, к общему знаменателю. Но, тем не менее, изобретать велосипед не нужно. Есть так называемые общечеловеческие ценности, и нужно им следовать. И не надо говорить про какой-то особый путь развития, какой-то там непонятный, выбранный кем. Трудно будет. Потом, к сожалению, Россия никогда, практически никогда не жила при демократии. Все время был то царский строй, то коммунистический строй. Маленький промежуток в 90-е был чуть-чуть такой, чуть -чуть такой поветренный. Но вы помните, как это все происходило. Это больше походило на анархию, чем на демократию. Так что действительно, может, России нужна какая-то особая демократия. Помните? Термин Суркова – управляемая демократия. Но я имею в виду неуправляемая, это, конечно, оксимарон. Если управляемая, это уже не демократия. А имеется в виду, что демократия должна быть с какими-то небольшими ограничениями, потому что иначе действительно это все превратится в какой-то хаос в России вот такая вот специфическая очень страна, но опять же двигаться нужно в этом направлении, потому что при диктатуре жили и ничего хорошего не придумали другого но сейчас мы естественно наблюдаем в режиме реального времени что происходит и естественно 24 февраля исполнится год с начала войны и можно будет подвести какие-то предварительные итоги. Ну что, дорогие друзья, спасибо всем, кто смотрел меня в прямом эфире, кто посмотрит это в записи в разных соцсетях. Предлагаю писать вопросы, темы, комментировать, может быть, предлагать каких-то гостей. Я бы с удовольствием проводил бы не один, а с приглашенным гостям. также в прямом эфире мы ввели дискуссию потому что так это превращается в монолог если есть какие-то предложения по кандидатурам пишите внизу или мне лично пишите может быть есть предложения по каким-то конкретно темам и вопросам разным так что обращайтесь, не стесняйтесь и естественно ставьте лайки это способствует продвижению этой э, публикации. И еще одна просьба, если э, есть возможность подписаться на мой YouTube канал. Ну что, дорогие друзья, э, на этом я сегодня с вами прощаюсь. Э, до следующей недели. Спасибо и до свидания.